Сегодня вы познакомитесь с функциональностью 1CRM при работе с дебиторской задолженностью. У нас есть дописанный мод для рассылки актов сверки для клиентов. Я в отдельной сессии 1CRM запустил рассылку актов. Сейчас они формируются. Вот, и отправляются по почте. Давайте посмотрим на почтовый менеджер. Отправляются они от учетной записи CRM. И вот в папочке отправлены уже видны а, акты сверху. Вот, скажем. А, скажем, скажем, скажем. Ну вот, липировочный завод. Здесь виден аккредитив, мы вложим здесь текст письма. Как с этим письмом дальше работать? Да? Потому что если мы отправили аккредитив, это не значит, что нам кто-нибудь что-нибудь оплатит. Мы открываем исходящее электронное письмо. Его можно открыть прямо здесь в списке исходящих писем в почтовом менеджере. Можно найти в клиентах. Клиент, завод. Откроем историю клиента. И вот оно. Электронное письмо. Здесь можем открыть. Либо в общем журнале документов. где мы увидим а, все, и счета, и коммерческие и события, и электронные письма, в том числе и акт -сверки. Откроем а, это исходящее письмо, которое уже отправлено, а, и, скорее всего, клиенты его уже получили. Для того, чтобы начать этот процесс по ведерской должности, мы выбираем проект. Проект называется «Работа с дебиторкой". Мы выбираем «Работа с дебиторкой" и нажимаем «Начать работу с дебиторкой". У нас работа началась. У нас запустился бизнес-процесс, который полна роль. и роль юрист. То И первая задача у нас создана. А, значит, давайте посмотрим на карты машины. Первым этапом является сверсти. Да, потому что отправили акты сверки это хорошо. Но за актом сверки лежат еще обрузочные документы, которых может просто не быть у клиента, либо клиент может с ними быть не согласен. что мы начинаем делать, это сверяться. Я запускаю процесс, и на рабочем столе у меня появилась новая задача. А, примем эту задачу к а, В результате выполнено, ну, мы пообщались с клиентом, мы тоже, он платить не согласен, а, ему а, не хватает документов. Вот, мы поэтому пишем в результате, что не хватает документов. Если мы общаемся с этим органным скринкам, то мы фиксируем также события документы. Так. вот наша задача, тоже мы должны заново свериться. Мы выбираем один из пунктов, будем платить, не хотят платить, и снова свериться. Если мы выбираем снова свериться, у нас запускается новая задача. Снова нужно свериться. Здесь в истории видно, что было создано событие, что не хватает документов, нам что-то сделать. Принимаем задачу исполнения, общаемся с клиентом, выясняем, что клиент, сколько это, никто не общается. Сохраняем. Уверен, будут платить. У нас появляется следующая задача. Ждем оплаты. То есть здесь также видна история. Таким образом, меня оплатили. То есть если оплатили, то процесс закончится. Если опять они не оплатили, то мы нажимаем не оплатили. И снова возвращаемся задача сверка Все в этом мы крутимся вот в этом бизнес-процессе сверится если будут платить ждем оплаты если оплатили то бесплате закончится если не хотят платить то переходим к задаче отправить претензии если по итогам претензии они будут платить то возвращаемся к задаче ждем оплаты если ждем в суд значит работаем в судебном порядке если по претензии либо по судебному виску мы проиграли, то оформляем документы по списанию долга. То есть этот бизнес позволяет нам не забывать работать с клиентом и выдерживать редными рамки с ним. В данном случае мы опять примем эту задачу постоянно. Предположим, клиент не хочет платить. Выберем. Не хотят платить. В результате выполнения мы могли бы, конечно, указать еще какую-то причину, почему не хотим. Так как мы указали не хотят платить, то у нас появляется задача отправить претензию. У нас опять расставляются даты. Отправим. где эти задачи участвуют. Все активные задачи такого плана, они потом видны в воронке. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас для правильности прямой задачи исполнения. Давайте посмотрим. Вот воронка продаж. Выберем воронку работы с дебютертом. И мы видим, что на сверке 104 задачи, на ожидание партии одна. То есть одна, в общем-то, работа юриста по выгодеванию долгов клиентов. Ну что ж, завершим задачу. завершим. Высочество. Указываем, оплатили. То есть, если мы нажмем оплатили, то э, по карте маршрута эта местоположение завершится. И задача по леперадочному заводу у нас больше не будет. Все, Она исчезла.